Эдгар По. Светлана? Леонид, какие люди. Надо же, каждый год в один и тот же день. Да по тебе можно календари сверять. Ты смотри, какой нарядный. И позвонить. Часто о тебе вспоминал. Да ты что? Не чай, лучше увидеть живых. В смысле? Думал, умрешь. А ты коты. Алло, Жора, как ты считаешь, что люди дарят в отместку на день рождения за детскую открытку, подаренную одиноким мужчиной, написанную женской рукой и подписанную некой семьей Титовых? Голову свиного привези. Ответ достойный дворянина. Пожалуйста. Стоп, стоп, стоп, стоп. Борщ? И котлеты. Кто? Машинист. Паровоза. Котельный. Тут я смотрю, тепло у вас здесь. Может накормить тебя? Нет, поеду к Вагину. У него суп из раненой утки. На бульоне сельской браги и слез. Я хочу напиться. Из-за неразделенной любви. Клоун. Здорово, палеолит. Здравствуй. какой-то гадость сказал. Фу. Холера! До рынка доеду? Нет, он на Плеханова поворачивает. Вот странные люди, сначала забегают, не знают куда, потом спрашивают. праздником вас! С каким еще? Подруга у другого моего день рождения. А мне до этого какое дело? Ну как, человек же все-таки год прожил. Может, пользу какую-то принес обществу. Работать людям надо, а не пользу обществу приносить. Какая от вас польза? Аккуратнее вези! На тушенку? На день рождения? Гармонь нужна. За полцены. Я играть не умею. Так и у нее слуха нет. Уже. рождения. Извини, но торжественно вручить это язык не поворачивается. А ребра зачем? Знаешь, у меня тот же был вопрос насчет головы. Но раз тебя смутили только ребра, я думаю, и им применение найдем. Как только я узнаю весь твой замысел. Убери в холодильник. И что его знабить-то? Не привык к изобилию. Через жизнь жизнерадостно для покойника. Она и должна так вонять. По всей видимости, она подверглась пыткам после смерти, паяльной лампой. А может быть, просто по жизни была дерьмом. В любом случае, голову продали одну. безродословной. Но если тебя так беспокоит ее прошлое, то смело могу предположить, что звали ее наследственно Борько. Погибла она в результате банальной для порядочной свини по ножовщине. И если ты сейчас не скажешь, что ее ждет после смерти, я погребу вас обоих на пустыре, без всяких почестей. Холодец, будем варить. А ты самонадеян, и это при всем твоем невежестве к сложным блюдам. Могли бы просто коробку тушелки купить, как в прошлый раз. Примитивизм приготовления макарон заставляет топтаться на месте, а я за развитие. Не страшно, Вагин за наши еще молодые жизни. Признайся, ты хоть немного имеешь представление о затеянном? Хрестоматийно. Терминология. Практики не хватает. Есть предложение, с чего начать разборку. Предлагаю для начала выбить ей зубы. И если интенсивностью пьянки преодолеть порог сомнения, то можно смело их ставить на место твоих отсутствующих. Пустое. Чем меньше становится зубов, тем больше времени на анализ речи. С возрастом я стал ревностным апологеном минимализма, оставив две пары повседневной обуви и пиджак. Прибав к этому жизненный опыт, помноженное на количество прочитанных книг и декор в виде галстука выходного дня. В результате ты получаешь интересного собеседника, недостаток которого теряется на фоне грамотной изложенной речи. да захвати по топчасти. Вы что это, тут удумали это черти? Готов поменять профессиональное приготовление свинины на нудную жизненную мораль? Не слишком ли велика цена холодцу? А ты, Ленька, что мимо проскочил ну, и вот не поздоровался? Здрасте, Нина Акимовна. Отметил вас сразу в огородном полупоклоне и отвлекать не стал, дабы не нарушать. Стройной судово-инструментальной ритмики. Че сейчас сказал? Бог помощь, говорю! Как картофель год похоронили? А те ему в земле-то будет! Окрепнет а или сгниет? А ты, Ленька, стареешь. Так год был циничным Нина Акимовна. Чем же это, а? Томительным ожиданием, очередной встречи с другом детства. Кодировался, что ли? Был грех, с смолодушничал. Хотя я уже привык, что ваша оценка меня с детства давно никогда положительно не характеризует. Мне всегда было интересно, а где тот жизненный момент, о котором я с гордостью должен рассказывать своим внукам? Ты его просрал, как и Жорка. Ждите здесь. А ты не знаешь смысл поговорки «гусь свиней не товарищ»? Пусть Ирин вроде спасли. Уважаю. Голову отдайте. Сама все сделаю. Потравитесь еще. Лишь бы в живот что-нибудь напихать. Знаешь, Вагин, не всегда импонировала твоя социальная философия на использование чужого труда для собственной выгоды. Скажи, ты же ведь знал, что старуха будет холодец варить? Знал. Я потребую геральдический комитет лишить тебя дворянского титула. А пока прими мое личное презрение. На Рождество мужика ее схоронили, Серафима. Месяц лежал. Думал, следом закопаем. А нет. Вот Утром просыпаюсь, она как смерть передо мной склонилась. Дай что ли, постираю у тебя чего? Вот я ищу теперь заботы всякие. Сейчас холодец сварит, а потом моему мотоциклу движок переберем. Хорошо у вас здесь. Природная первозданность. Не слышно городской политической борьбы. Недовольство масс выражается лишь возмущение отдаленности Хузмака в семидесятых условиях. Вагин, если ты умрешь, знай, не будет скучно без тебя на этом свете.